Всем привет, сегодня я продолжаю проходить Terraria 1.4 и я наконец-то убью первого босса, это Слизень, он продвинет меня чуть-чуть по игре, потому что мне нужен маунт для прохождения. К сожалению, у меня выпал Кримзон, поэтому он особо-то не пригодится, Ну, посмотрим, может быть потом я пройду с помощью маунта и мозга. Тактика очень простая, я думаю, все прекрасные знаете. Я просто бегу и что-то в него бросаю. Ну, в этом случае я уже накопил себе на акулу и просто застрелю его с помощью очень мощного оружия. И все. Потом посмотрим, может быть, я убью акулы и даже стенку плоти. Я очень надеюсь на это. Потому что я помню, раньше я убивал спокойно акулы стенку плоти, без всяких проблем вообще. Ну и все убивали. Это было оружие, специально для нее покупалось. Даже из ты воин вот, я, я скажу честно, я вот не хочу фармить себе броню на стрелка по двум причинам. Во-первых, мне лень искать скелетов, ну не то, что лень искать, там нужно сколько, 120 костей, то есть это немножко скелетов убил и все, в принципе, не сложно. Зашел в данж и, в общем-то, все. Ну или даже не в данж, можно найти их где-нибудь. Но прикол в том, что она дает мало брони, то есть я говорил, что я играю за стрелка, да, но мне не хочется, реально очень не хочется фармить броню. И вообще я напишу в своих видосах, что я играю за стрелка. Знаете почему? Потому что если я сейчас буду снимать видео по терке, хотя я уже очень давно снимаю террарию, вы не знаете о другом моем канале. Я года три назад снимал еще терку. То есть я знаком с этой игрой, она мне нравится. И я могу называть себя полноценным ютубером по террории. Вот, но... А сейчас люди повыползали с своих каналов, чтобы они там не снимали. Даже те, кто снимал, я не знаю, Майнкрафт или какую-то еще вот подобную игру. Ну, то есть вообще никакого отношения к террории, по сути, не имеющей. А они начали снимать тирку, потому что у людей работает мозг, и они думают, что сейчас можно поднять свой канал. С каких-либо то не было э, уровней, можно поднять его довольно-таки хороший уровень. Я тоже к этому мнению отношусь. Поэтому прошу меня поддержать, прошу понять. Что я иногда нарушаю правила своего же челленджа бродить стрелка, но только ради того, чтобы набрать себе какую-то аудиторию. Я понимаю, что хитростью и обманом аудиторию нельзя привлечь, но нужно постараться что-то сделать, я прошу вот понять меня, в общем, и поддержать. Сейчас наступает армия гоблинов, тут просто будет миллион смертей, я просто решил показать это в ускоренном режиме, в ускоренном, чтобы вы видели, как это происходит вообще. Потому что по сути армия гоблинов никак не поменялась. Вот я могу проспользовать сразу, да. Как гоблины были бестолковыми, так и не остались. Как они стреляли и лезли за фишелей, так это и продолжается. Просто у них стало намного больше хп и намного выше урон. И все. Ничего не поменялось. Да, это, это похоже знаете на что? На мясорубку, которая рубит воздух. То есть толк нет от этого. Вот, кстати, интересная позиция. Ну, жалко, только меня сразу убили Ну, я говорил, да, я не был готов к гоблинам Абсолютно, мне нужна лава Я всегда убивал гоблинов, с лавой проходил Но вот этот раз я что-то вообще решил Себе, ну, испугался мастер-мода Решил набрать себе кучу сердец И вышел за 120 сразу То есть я даже не знаю, почему они так поздно явились Потому что сердца у меня появились уже Первые 8 часов игры, я их сразу нафармил Я, кстати, как только терка вышла, я проиграл 8 часов подряд Поэтому, ну, типа, я стараюсь быстрее проходить, именно проходить, а не не брать все попало со всех карт. И старыми персонажами, типа, заходить, это, это дичь полно. Лучше пройти и полностью почувствовать обновление, то есть по-человечески. Ну, остался всем чуть-чуть. Наконец-то мы победили. И давайте сейчас призовем глаз еще третьего босса уже а, в этом выпуске. Я не хочу особо затягивать прохождение, потому что можно сделать много интересного еще контента другого. А прохождение затягивать, типа просто ходить по пещерам, говорить, вот сундучок, вот еще один сундучок, да, ну 10 минут еще, еще чуть-чуть 10 минут, да, и мне можно будет и 5 реклам сюда вставить, а вот еще сундук. Кому это интересно вообще, я хочу показать людям обновления, показать боссов, а не просто растягивать видео на 10 минут, и а делать из одного прохождения целый сериал какой-нибудь на 50 серий. Зачем это, когда можно уместить все ну, в 15 спокойно, в 20 штук. То есть медленно, расстановочно Так все пройти, нафармить И даже коллекционировать что-то можно Наконец-то аксессуар Хороший Нужный Я не знаю, что это за очки вообще реально Без понятия. кстати Я помню, что-то похожее было раньше Но именно по свойствам Ничего похожего нет Если вы знаете, для чего они нужны Напишите Потому что я что-то не понимаю я даже не знаю, что мне скрафтить. Кирку не могу скрафтить, потому что э, нужно у мозга взять эти кусочки плоти, поэтому сейчас мы и попробуем это сделать. Я знаю, что с прислужников падает около 4 трех штук. Вот, но я не знаю, как я буду сейчас убивать их, потому что это мастер-мод, и здесь ну, что-то не то. Типа, там я мог, ну, в обычном режиме я мог убить мозг ктулху вообще киркой. То есть я бы мог кирку тер пройти киркой без проблем. Э, вот, вот. Всю полностью В обычном режиме Но мастер мод это, это что-то ужасное Тут э, обычный слизень Уже в хард моде мне обычный слизень доставляет кучу проблем Он просто почти ваншотит меня При том что у меня 60 брони, Это плохо Вот в общем сейчас будем пробовать убивать Последняя сфера осталась Сейчас этих тварей нужно Остановить и все Так очень, вы видите, сколько хп. Я помню, пауки рассыпались от а два удара киркой, и все. Это, это просто ненормально, слишком много хп. Так, сейчас я отгоражусь сразу. И взорву, наконец-то, И еще куча. Ну, откуда их столько тут? Все, закрываемся. Последняя сфера. Будем пробовать мозг. По вообще, я первый раз его сейчас буду бить. Мне очень самому интересно, насколько он хорош, насколько он плох. Так, посмотрим. Ну, думаю, такого пространства хватит. Вот она, мозг. Так, что это? Че? Я... Чего за... Че это за дичь? Почему Почему так больно у меня шмаляет? Нельзя так. Я вообще не нанес ему урона. Просто никакого. Вторая попытка попробуй может быть, я что-то придумаю еще. Я... я не понял реально, почему я... я вообще не могу убить прислужников. Я помню, я бил их, из них ХП падало. То есть было очень легко с мозгом драться. Это было и бос. Почему сейчас так сложно? Почему не могу убить его прислужников, я вообще не понимаю. Быстрее, да, быстрее, быстрее, yes, отлично Так, еще раз пробуем Попробуй гранатами сейчас, кстати, покидать Нет, еще хуже, не, я не могу его убить Урона побольше нанес, но я не могу Давайте типа, полетаем по небесам, посмотрим вообще, что там есть И где там найти наши острова летающие Не знаю, просто чисто для коллекции И хотелось бы получить меч, и вообще мне нужна подкова Вот реально, мне нужна подкова но если сейчас вот мне не попадется, я пролечу влево, пролечу вправо, подкова не попадется, и зелька закончится, и я сдохну. Я не полезу за ней. Потому что я, в общем-то, уже прохождение, наверное, седьмое. Играю без подковы, и очень нормально. Решил я проверить хваленый вот этот вот туннель, который они сгенерировали. И что-то мне не понравилось. Какая-то просто дырка, похожая на прямую кишку. Пустую, и все. В общем, ерунда полная. Я не знаю, может быть, у вас как-то напишите, пожалуйста свое мнение вот этой вот генерации земли я просто видел другие прохождения у чуваков там просто вообще ничего нет ничего даже не сгенерировалось я не знаю зачем это нужно раньше просто в море намного было больше лута чем там я нашел какие-то ласты и просто все да почему я убиваю в искажении червя этого пожирателя миров когда у меня кализом так потому что я не могу убить мозг а мне нужна кирка чтобы сделать себе адовый сет вот, вот моя тактика, ну вы, наверное, видели уже видос на канале, да, он именно вот отсюда, из этого прохождения просто его вырезал и вставил. Но так нужно было сделать, потому что, возможно, у кого-то будет проблема с этим. И чем раньше я бы это сделал, тем лучше. Сейчас я уже дошел до механических боссов и уже спокойненько с ними разделываюсь, поэтому прогресс уже есть. Если вам интересно, то поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, напишите любой комментарий, плохой, хороший, напишите свою критику, это очень важно. И я буду стараться выпускать видосы вообще каждый день, чтобы они выходили часто, и вы могли мониторить прохождение самой игры, если вы находитесь, например, ну, у вас нет доступа к этой игре. Просто нет, а вам интересно, что это за игра. Вот, я записываю прохождение не просто боссов каких-то, как некоторые люди, а именно прохождение, чтобы вы видели какие-то механики, крафты. Вот, например, выпал метеорит, сейчас я себе сделаю метеоритный сет, и с помощью него уже буду, наверное, лазить. По боссам, потому что метеоритные пули Они пробивают насквозь Ну, в общем, это уже в следующей серии И в ад спущу и в следующей Ну, а сейчас я просто скрафчу себе слитки И сделаю кирку